Лучшая цена за двушку с ремонтом в районе Мамайка. Друзья, всем привет. Сейчас показывал полноценную двухкомнатную квартиру с ремонтом в районе Мамайка. Причем это лучшая цена за такое предложение. Я сейчас нахожусь на набережной речки Эпсахэ. От этого дома до набережной идти буквально пару минут. И по набережной до самого пляжа где-то еще минут 5, ну может быть 7. Вот так выглядит набережная речки Псаха. Ну а по набережной можно и с коляской, и на велике, и на роликах, и на самокатах. Ну сами понимаете. Рядом с домом автобусная остановка, овощная палатка, всевозможные магазины. Место абсолютно ровное. Рядом отделение почты. И вот так выглядит сам дом. Давайте вот так еще покажу. Это въезд на парковку. В доме аптека, стоматология. И в соседних домах тоже много всевозможных магазинов. Кстати, с парковками тут не так уж и плохо. Территория закрытая. Предусмотрено место для курения. Само собой, консьерж. Спуск на подземную парковку. Есть парковка для великов. Имеется пандус для людей с ограниченными возможностями. Вот такая территория. Вот так выглядит дом с обратной стороны. Два лифта, грузовой, пассажирский. Кстати, лифт спускается на парковку подземную. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 47 метров. Венецианская штукатурка, вместительный шкаф, санузел совмещенный. Далее две комнаты и кухня совмещенная с гостиной. Первая спальня, есть кондиционер, вполне себе хороший вид из окон. Тоже вместительный шкаф, теплые полы по всей квартире. Вторая комната с этажным остеклением, с таким же видом из окон, тоже имеется кондиционер, диван раскладывается, двухконтурный газовый котел, поэтому коммунальные платежи будут минимальны, ну скажите, классная планировка? Угловая, здесь тоже панорамные окна и перед окнами уже ничего не построится. До самого центра Сочи около 8 километров, ближайшая школа открылась на улице Ландышева, это, наверное, минут 15-20 пешком, там же ЖД-станция. В общем, по району Мамайка расскажу подробнее, если мне позвоните или напишите. Но ну, а стоимость данной квартиры 13,5 миллионов, я считаю, это более чем вменяемая стоимость, тем более двухкомнатная квартира с ремонтом в районе Мамайка. В общем, звоните, пишите. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Walk Street. До новых видео. Пока.